Дворик церковный, такой скромненький, скамеечки, домики. Садик такой в стиле японский. Ух ты! И кошак здоров. Ну здравствуй. Ну здравствуй. Здравствуйте, мой хороший. Привет. Ух ты, жирненький какой. Жирненький, мягонький. Котик. Котень, котенька. Красотун. Нечего тебе дать. А там даже пруд есть. Надо же, как интересно. Не совсем православная традиция. Вот эти сидят еще. Трафты. И надо с автоматами которые обижаются когда их снимают а там фонтанчики бьют Ну, говорят покушались и я сделала снимок там разбито стекло улей у иконы я поняла архангела михаила Ой, я бы вот здесь посидела бы конечно